Сегодня тема нашего вебинара создание имитационных моделей. Я думаю, что в принципе можно уже начинать. Все, кто хотел быть с нами, они уже с нами, поэтому передаю слово своему коллеге Олегу. Всем удачного дня. Сегодня, как уже сказал Николай, мы будем разговаривать об имитационном моделировании, об имитационных моделях. Прошлый вебинар затрагивал тему вообще, что такое транспортное моделирование. Сегодня мы спустимся немножечко, так скажем, пониже, уже на уровень имитации. Ну, если говорить об имитационном моделировании в виде такого сухого определения, то оно, собственно, представлено у нас сейчас на слайде. Если рассматривать это с точки зрения транспортного инженера, то можно сформулировать это понятие, как моделирование транспортных и пешеходных потоков на уровне отдельных объектов, отдельных транспортных средств, отдельных пешеходов. <coughs> То есть этот уровень отличает себя от макроскопического моделирования, которое рассматривалось в прошлый раз именно с позиции того, что здесь... Все участники движения рассматриваются в виде отдельных частиц, ну и плюс в виде потока этих частиц. Собственно, какие задачи позволяет решать имитационное моделирование? Опять-таки, я буду, наверное, говорить в большей степени с точки зрения такого практического применения к проектам, связанных с транспортной тематикой. Поэтому здесь, наверное, самое главное, вообще для чего мы используем инновационные модели, это так называемый ответ на вопрос «что будет, если?». Многие из вас сталкивались с такими ну, вопросами, да, подобными тем, которые я сейчас озвучил. Есть существующие какие-то проекты, существующие положения, какие-то инженерные решения, которые нам хотелось бы оценить с точки зрения организации движения, с точки зрения работы светофорных устройств, опять-таки понять, в каком месте нашей транспортной сети возникают различные заторы какие-то узкие места, опять-таки понять, какая из предложенных, например, схем организации движения является наиболее правильной, оптимальной. Вот подобные задачи мы можем решить с помощью инвестиционного моделирования, которое, собственно, создает модели на так называемом микроуровне. Как вы понимаете, любая модель, она, в ней заложена достаточно серьезная математика, математическая модель, и инфляционные модели, собственно, не являются исключением. Здесь существуют так называемые поведенческие модели, которые регулируют, опять-таки, то, каким образом ведет себя транспортный поток и его участники. На ну, слайде представлено несколько моделей, которые описываются в, при имитационном моделировании. Несколько слов о них скажу. Что такое кинематическая модель? Это модель, которая определяет максимальную степень ускорения или замедления транспортных средств. Таким образом, что транспортное средство должно проявить это ускорение и замедление, чтобы избежать столкновения с другими участниками движения. Вероятностная модель «Банда» модель 1995 -го года представляет собой скоростную модель плотности и связывает целевую скорость транспортных средств с макроскопической плотностью всего транспортного потока. Вероятностная модель ГАЗИС еще называется модель следования за автомобилем или гонка за лидером. Она старается следовать поведению транспортного средства, при этом определяя расстояние и рассматривая время реакции водителя на определенные стимулы. Ну, например, на различные изменения скоростей впереди идущих автомобилей. Следующая Вероятностная модель смены полосы движения Спармана. Ее сущность заключается в том, что она принимает во внимание 6 потенциальных партнеров для взаимодействия. То есть это каждое транспортное средство спереди, сзади на текущей полосе, а также на двух соседних. Таким образом, чтобы транспортное средство могло изменить полосу движения при взаимодействии. То есть, как только появляется некоторая потребность в изменении полосы движения, осуществляется так называемая проверка, подвергнут ли такой переход опасности или ну, для вот этих вот шести транспортных средств, которые рассматриваются. Если обеспечивается безопасность для всех транспортных средств, то начинается, собственно, процесс перестроения и транспортное средство оказывается на соседней полосе. Ну и последняя модель, которую мы сегодня представляем, это модель Видемана. Она ну, на сегодняшний день, наверное, является одной из тех моделей, которые, так скажем, на слуху. В чем заключается сущность этой модели? Модель Видемана говорит нам о том, что водитель может находиться в одном из четырех состояний. Первое – это так называемое свободное движение, когда водитель старается достичь и придерживаться своей желаемой скорости. При этом влияние предыдущих транспортных средств отсутствует, реальная скорость не может поддерживаться постоянно и колеблется около желаемой за счет того, что ну, существуют некоторые несовершенства так скажем, системы управления автомобилем. Следующее состояние – это приближение, то есть процесс адаптации скорости водителя к более низкой скорости идущего впереди автомобиля. То есть приближаясь, водитель нажимает на, на педаль тормоза таким образом, чтобы разница скорости этих двух автомобилей стала равна нулю к моменту, когда он уже приблизится к впереди идущему автомобилю. Следующее состояние – это следование когда водитель следует за идущим впереди автомобилем без ускорения или торможения, при этом поддерживая безопасную дистанцию, более-менее постоянную. И опять же, здесь из-за ну, несовершенства органов управления автомобилем разница в скорости постоянно колеблется около нуля, но сама нулю при этом не равняется. И заключительное состояние — это торможение, когда водитель применяет ну, среднюю или сильную степень торможения, если дистанция, соответственно, между ним и перейдущим автомобилем сокращается, то есть становится меньше безопасной дистанции. Вот для каждого режима ускорения вернее для каждого режима вот это вот которая присутствует, оно описывается как результат скорости, разницы скоростей или индивидуальных характеристик водителя и автомобиля. То есть водитель, по, согласно этой модели, переключается из одного состояния в другое тогда, когда он достигает определенного барьера, который, соответственно, может быть описан в виде некоторой комбинации разницы скоростей и расстояния. Ну, подобная модель, она реализована в программном продукте, например, «Висим», да, поскольку наша компания, я думаю, не для кого не секрет, является представителем именно школы моделирования PTI, если можно так выразиться. Вот, и как раз-таки модель «Видемана», которая называется еще психофизическая, поскольку она комбинирует в себе психологические, и физи... ну, аспекты и физиологические ограничения, она присутствует алюзионально весьем. Те, кто непосредственно с программой знакомы, работают, я думаю, они понимают, о чем я. <связь> вот эти вот модели, которые мы рассмотрели, они позволяют описывать нам движение транспортных потоков. Но, как я уже говорил в начале, помимо транспортом, и с помощью имитационного моделирования можем рассматривать и пешеходные потоки. У этих пешеходных потоков, естественно, тоже присутствует определенная манера поведения, которая тоже определяется различными моделями. В случае с пешеходным моделированием большинство моделей используют... Законы физики, то есть они приравнивают э, пешеходов э, к движущимся частицам. Ну, здесь э, у нас представлены четыре модели. Э, модель магнитных сил, э, которая э, представляет пешеходов в виде магнитных зарядов, которые находятся в магнитном поле. Э, пешеходные препятствия представляются положительными зарядами, а цель движения отрицательной. Ну, таким образом они взаимодействуют. Клеточные автоматы. Данный способ моделирования пешеходов разбивает пространство, по которому они перемещаются на некоторую сетку с определенными ячейками. В каждой ячейке может поместиться только один человек. И движение моделируется за счет перехода пешеходов между вот этими ячейками, ну, еще их называют клетками, соответственно, поэтому клеточные автоматы, по определенным правилам. Газокинетическая модель рассматривает пешеходы как молекулы в газообразном состоянии. Собственно, заключительная модель, модель социальных сил профессора Хельбинга, она опять-таки на сегодняшний день, можно сказать, что является такой наиболее прогрессивной в части моделирования пешеходных потоков. И она рассматривает, то есть ее основная, так скажем, основной постулат в том, что она рассматривает каждого пешехода как объект, на который влияет несколько сил. Первое это, соответственно, сила, которая его подталкивает, так скажем, движению, сила взаимодействия различных препятствий, которые встречаются у него на пути и влияние со стороны пешеходов, других участников движения. Ну и в частности, данная модель, она реализована как раз таки тоже в программном продукте Visvolk. Собственно, те, кто, опять-таки, работают плотно с пешеходами, они знакомы с этой моделью. Но после того, как мы, так скажем, осветили теорию, можно переходить к практике. Сейчас мы рассмотрим некую структуру выполнения проекта на микроуровне, то есть создание имитационной модели. Здесь представлены основные этапы, которые транспортный инженер затрагивает при создании имитационной модели. Это, ну, я не буду перечислять, мы сейчас каждый из этих этапов рассмотрим чуть более детально. Как вы понимаете, любое построение модели заключается в первую очередь в сборе исходных данных. На слайде можно посмотреть, какие исходные данные требуются или необходимы для создания модели на микроуровне. Если обобщить, то в основном это данные о геометрии улично-дорожной сети технические и геометрические особенности различных типов транспортных средств, состав транспортного потока, то есть какое количество различных классов транспортных средств у нас на исследуемой территории присутствует, соответственно, интенсивность движения этих транспортных средств, при наличии регулируемого перекрестка необходимо понимать светофорные циклы, режим работы светофоров. Ну и, собственно, еще два блока ⁇ это данные о общественном транспорте, то есть это расположение остановок, маршруты, вместимость движеного состава и данные о пешеходном движении. Опять-таки, это интенсивность и, наверное, в первую очередь, направление движения и параметры э, пешеходных зон, тротуаров. Э, Итак, когда у нас есть некоторый багаж вот этих вот исходных данных, мы можем приступать к созданию модели. Э, она начинается с, с построения улично дорожной сети. На данном этапе мы м, сначала определяем, на основе какой, так скажем, подложки мы будем создавать нашу модель. То есть мы можем взять за основу либо какой-либо чертеж, допустим, сделанный в том автокаде. Это может быть какой-то спутниковый снимок, могут быть онлайн-карты. Как только мы определили наш участок моделирования, мы, соответственно, на эту подоснову наносим уличную дорожную сеть, которая представлена, соответственно, отрезками и соединениями между этими отрезками. Таким образом мы строим там, перекресток или перекрестки, развязки, различные повороты и пересечения. Естественно, для каждой, для каждой дороги мы определяем полосность, то есть да, количество полос, ширину этих полос, плюс на данном этапе мы определяем так скажем, разрешенные маневры. То есть, если у нас допустим, присутствует полоса, выделенная для общественного транспорта, то мы соответственно должны в модели это предусмотреть, чтобы остальные участники движения, которые не относятся к категории общественный транспорт, на эту полосу не попадали. Ну и то же самое касается различных разрешенных поворотов, разворотов, возможности обгона там по встречной полосе, например. То есть вот на этом этапе мы определяем все вот эти вот параметры. После того, как мы нарисовали, так скажем, нашу уличную дорожную сеть, мы можем уже переходить к непосредственному вводу самих транспортных потоков. На данном этапе мы в первую очередь определяем для себя, какие мы будем использовать типы и классы транспортных средств. Исходя из этого, мы определяем состав нашего потока, как я уже говорил, количество, допустим, легкового транспорта, грузового. Можно, опять-таки, определить любую степень, так скажем, детализации. Все зависит от того, какая цель перед вами стоит. После того как мы определили состав потока, необходимо еще не забывать про так называемую манеру поведения водителей. Это, я так скажем, возвращаюсь к разговору о нашей психофизической модели поведения водителей. То есть нужно не забывать, что, разумеется, при моделировании какой-то городской территории поведение будет одно, при моделировании Загородных каких-то участков, которые относятся к городу, естественно, там манера поведения, скоростной режим, все это будет совершенно другим. Далее мы вводим уже интенсивность движения, которую мы имеем в наших исходных данных. То есть мы задаем ее на входящих потоках. Это может быть как часовая интенсивность, так и интенсивность, собственно, суточная. Здесь все, опять-таки, зависит от того, какая цель стоит перед вами по конкретному проекту. После того, как мы ввели интенсивность, в данном случае я имею в виду интенсивность по индивидуальному транспорту. Отдельно мы вводим общественный транспорт, определяем... Количество остановок, их расположение, какое количество пешеходов у нас будет, на каких остановках заходить-выходить в подвижной состав, какова будет вместимость подвижного состава, определять ответственность задержки, при которых он будет, например, там, отправляться с остановок и так далее. То есть время, например, посадки в подвижной состав, это администрационная модель может учитывать. Ну и после того, как мы задали общественный транспорт, ну, естественно, я не говорю там про маршруты, они тоже задаются, имею в виду, для общественного транспорта. После этого мы переходим к указанию маршрутов для индивидуального транспорта. Здесь есть два таких принципиальных варианта. Первый ⁇ это статические маршруты, когда мы четко понимаем, какое количество транспортных средств у нас двигается по каким направлениям. То есть, если представить, например, перекресток, то мы понимаем, что прямо у нас едет определенное количество транспортных средств, направо и налево тоже поворачивает какое-то количество. Мы его указываем, соответственно, модель понимает, да, что, вернее, не модель, а участники движения, они у нас, то есть в том количестве, которое мы задали, собственно, пусть идти так и распределяется. И еще один вариант, доступный для указания маршрутов, это динамические маршруты. Здесь принципиальное отличие в том, что нам не нужно задавать на каждом пересечении распределение вот этих вот потоков по направлениям. Мы можем определить, ну, так скажем, центр притяжения можно их еще назвать, наверное, транспортные районы, потому что не хочется, чтобы путать с макромоделированием, потому что там тоже присутствуют транспортные районы. Здесь это ну, так называемые, наверное, можно сказать, те целевые районы, да, в которые поток стремится. То есть мы определили вот эти вот районы. Создали матрицу корреспонденций, то есть, которая нам показывает, каким образом распределяются потоки между этими районами. И потом эта матрица, соответственно, подгружается в модель, и транспортные средства после запуска нескольких имитаций, нескольких итераций, они, соответственно, выбирают оптимальный маршрут по в первую очередь по критерию естественного времени. Вот. И, соответственно, они у нас по сети распределяются. И здесь хочется заметить, что динамическое распределение оно имеет смысл при моделировании, конечно, больших сетей. И самое главное, когда из одного района в другой, у нас есть возможность добраться, да, так скажем, несколькими путями, то есть чтобы присутствовал некоторый выбор. Собственно, после ввода маршрутов мы можем переходить к следующему этапу регулирования дорожного движения. Здесь мы понимаем, да, что у нас могут быть, например, если мы говорим про перекрестки, они могут быть и нерегулированные. Так для того как так и для другого, мы в первую очередь должны определить конфликтные зоны, то есть правила приоритета проезда. То есть если у нас, допустим, Главная дорога, мы должны, соответственно, сделать для нее приоритет. Если у нас ä, равносторонний перекресток, мы опять-таки делаем таким образом, чтобы у нас ä, транспортные средства пропускали помеху справа. Ну, я думаю, что ä, те, кто, скажем, является участником дорожного движения по жизни, то есть используют транспортные средства, они понимают, что такое помеха справа и то, о чем я сейчас говорю. Помимо конфликтных зон, мы можем на данном этапе задавать различные ограничения. В первую очередь, это, наверное, скоростные, то есть знаки, которые у вас ограничивают скорость, знаки, например, стоп. Соответственно, после этого мы вводим светофорные регулирования, то есть определяем длительность светофорного цикла, говорим о какое количество времени у нас горит тот или иной сигнал светофора, определяем там переходы. Ну и если хочется, как говорится, немного большего, то мы можем на данном этапе создавать так называемое адаптивное светофорное регулирование, при котором у нас транспортные потоки например, при смене интенсивности, допустим, до транспортного потока, у нас будет меняться и сигнальная программа, по которой будут работать наши светофоры. Ну, наверное, так основные этапы мы прошли. Осталось у нас ввод пешеходных потоков. Опять-таки, если это у нас городская территория, да, то я думаю, что это достаточно актуально, если мы говорим про какие-то загородные развязки, путепроводы, не всегда там присутствуют в проектах пешеходы, но все-таки с пешеходами мы опять-таки определяем так же, как и с транспортными средствами тип пешеходов с их динамическими характеристиками. Здесь имеется в виду, что при моделировании, например, различных групп населения, то есть это могут быть, например, какие-то маломобильные, не знаю, там дети, те, у кого дальнейшие характеристики отличаются от основного потока. Мы это все можем учитывать в модели и определить. Так же, как и с транспортными потоками, мы определяем параметры модели поведения наших пешеходов. В частности, ну, например, есть, так скажем, интересные различные настройки вот в модели социальных сил, про которые мы говорили. Допустим, если у нас образуется какая-то очередь, например, там, да, из пешеходов, если мы моделируем какие-то пропускные пункты, допустим, да, то Модель поведения, можно, можно определять, допустим, на каком расстоянии друг от друга будут стоять пешеходы, какова там будет кривизна очереди и так далее. То есть там достаточно большое количество параметров можно учитывать. То, что касается таких вот стандартных классических проектов, там перекрестков развязок, здесь, наверное, пешеходы в первую очередь у нас присутствуют как некая помеха транспортного потока. Ну, собственно, вводим интенсивность движения наших потоков и определяем маршруты их движения. После того, как мы прошли вот эти вот все этапы, о которых я только что говорил, мы, соответственно, запускаем нашу модель и делаем несколько итераций. Несколько итераций мы делаем для того, чтобы у нас, ну, так скажем, учитывались некоторые колебания, потому что модель, она той модель, что она не на 100% отвечает действительности. Вот. Собственно, для того, чтобы мы, естественно, могли учесть, что у нас, допустим, каждый день не появляется одна и та же машина в определенное время на одном и том же отрезке или на одном и том же повороте, мы делаем несколько раз для того, чтобы рассмотреть несколько вариантов. По результатам соответственно, создания вот этой модели и проведения нескольких таких экспериментов и запусков, у нас получается готовая сформированная существующая модель. Естественно, ее еще нужно откалибровать, потому что на первичном этапе зачастую возникает некоторое количество так скажем, не ошибок, некоторых недочетов, которые необходимо устранить для того, чтобы мы потом могли эту модель использовать для некоторого там, перспективного анализа, каких-то вариантов проектных и так далее. В качестве основных видов анализа ориентационных моделей у нас существует, собственно, количественный анализ и визуальный. Что касается количественного анализа, то вот здесь на слайде представлены... Наверное, наиболее такие интересные, популярные показатели, которые мы можем получить на имитационном уровне. Сказать, что они, эти показатели должны присутствовать обязательно в каждом проекте. Нет, для каждого проекта зачастую ну, они определяются либо техническим заданием, либо... Все-таки по согласованию с заказчиком, по каким критериям вы будете оценивать несколько вариантов, допустим, на нашей модели. Эти показатели могут быть представлены в виде каких-либо табличных, матричных данных, в виде диаграмм. Ну и достаточно интересно, это, это такие вот картограммы, они здесь на картинках представлены. Но то, что касается транспортного потока, это может быть, например, распределение средней скорости или плотности потока. Ну, очень, так скажем, полезны для создания различных презентационных материалов, отчетов по проектам. Касательно пешеходного движения, здесь ну, представлены так называемые тепловые карты, которые нам показывают, например, ту же плотность или скорость, или уровень обслуживания пешеходов. То есть это тоже один из видов анализа. Ну и помимо количественного, как я сказал, существует еще анализ визуальный, то есть по результатам моделирования можно записать видеоролик, опять-таки для того, чтобы к заказчику можно было прийти ну, не просто там с толстым отчетом, который не всегда хочется читать, но и с красивым 3D-роликом. Потому что, как мы с вами понимаем, не всегда, к сожалению, так скажем, в, виде, в роли заказчика выступают люди, которые настолько тесно связаны с наукой и как мы с вами, и им зачастую хочется ну, очень быстро и просто объяснить, за что они, собственно, платят деньги и что будет когда все, все, что моделировали, будет построено. А вот для этих целей, собственно, и мы создаем ролик. Опять-таки, существует возможность создания подобного ролика в самой программе. Если хочется нечто большего, можно, опять-таки, модель Выгрузить в различные 3D редакторы, Это может быть 3ds Max, и Cinema, и Google SketchUp. И соответственно, после того, как мы ее выгрузим, мы можем делать дальнейший рендеринг. Здесь вот на картинке справа представлен как раз такой вариант, когда из редакционной модели потоки или сети выгружаются в 3ds Max, и далее проводится рендеринг и записывается такой красивый видеоролик. Ну что касается наверное, нашего опыта работы с имитационными моделями, то здесь хотелось бы несколько слов сказать о наиболее таких вот, наверное, значимых интересных проектах на наш взгляд, связанных с имитацией. Это, конечно же, наши замечательные Олимпийские игры в Сочи, где как транспортный поток, так и пешеходный. То есть если разложить этот проект на несколько этапов, то на первом этапе рассматривалось, так скажем, вот это вот кольцо, по которому двигались транспортные средства вокруг стадионов. Необходимо было определить, оно будет все-таки на там движения или будут движения в два направления. Далее рассматривались уже пешеходные потоки, это привозная площадь, досмотр пешеходов, непосредственно движение их через пешеходные мосты и перемещение на территории уже самого Олимпийского парка, то есть между стадионами и зонами обслуживания. Ну и заключительный этап заключался в том, что проверялась ну, так скажем, территория Олимпийского парка на предмет различных чрезвычайных ситуаций, то есть на предмет эвакуации. Для этого, соответственно, загружалось там, порядка 100 тысяч пешеходов, которые присутствовали, и дальше они должны были уложиться в регулярный норматив по времени и за 15 минут покинуть Олимпийский парк. Но здесь, соответственно, можно было посмотреть, каким образом эти потоки распределяются, где появляются какие-то узкие места, там, где потоки пересекаются, доступность выхода для эвакуации, там, ширина и так далее. Это то, что касается вот, Олимпийского парка. Сочи. Также достаточно интересный был проект по транспортному обслуживанию стадиона Зенит у нас в Санкт-Петербурге. Разрабатывалась схема транспортного обслуживания к чемпионату мира по футболу. Те, кто посещал наш город, примерно представляют, наверное, да, где он у нас находится, то есть фактически в тупике. Поэтому достаточно так, было очень интересно посмотреть, каким образом можно оптимально расположить и сам стадион, и сам остров, чтобы не было каких-либо серьезных, конкретных вещей, связанных с перемещением болельщиков. Отдельно я хочу сказать про город Брянск, модель Молдинского моста. Я понимаю, что этот мост не самый популярный у нас в России, но он, собственно, наверное, известен тем, что в свое время он был в Брянске построен, но, так скажем, не включен на выночную дорожную сеть и использовался для различных вещей, связанных с движением транспорта, перемещением пешеходов. Ну, собственно, нас попросили смоделировать ситуацию таким образом, чтобы посмотреть, каким образом можно этот мост все-таки включить в очень дорожную сеть, чтобы он функционировал и приносил пользу городу, так скажем. Это было сделано, и очень было, так скажем, лестно видеть кучу различных телевизионных материалов на эту тему, потому что по результатам этого моделирования Мост, достаточно, я бы сказал, сжатые сроки включили в сеть, он работает. и Мы слышали радостные отзывы участников дорожного движения из города Брянска. То есть все довольны и все счастливы. Практическая польза, так сказать. Еще один проект по восстановлению трава маршрута у нас в городе, тоже в Санкт-Петербурге. Просто, наверное, мы здесь выделили проекты, которые может, не так типичны, там, допустим, как разработка каких-нибудь там, КТС там, или КСОДов. Это было, так скажем, может, чуть более интереснее да, работать с какими то такими вещами. В данном случае суть проекта заключалась в том, что когда-то давно был маршрут по улице Садова у нас в самом Ветербурге, потом маршрут, из изъяли, вот. и необходимо было рассмотреть возможность его восстановления. Собственно, до этого создавалась и имитационная модель, и использовалась и макро-модель для того, чтобы рассчитать насколько целесообразно введение этого маршрута. Могу также сказать, что маршрут EOBI, он функционирует несколько не в полной мере, да, как это был проектом, но Ну и, наверное, заключительный проект был не так давно совместно с компанией Humor, я думаю, что многим известен этот замечательный кибермаркет который в последнее время очень сильно развивается. И вот на этапе своего нового развития у нас в Санкт-Петербурге они открыли новый, так скажем, центр, магазин крупный, буквально рядом с аэропортом. И здесь стояла достаточно популярная задача, каким образом будет функционировать Парковочное пространство э, на территории самого магазина, а также каким образом будут анализироваться потоки, когда э, вот эти выезды с территории э, магазина будут э, соответственно примыкать к полковскому шоссе, которое, ну, то есть, там, часть идет ведет к аэропорту, часть далеко за город. Э, вот здесь. Э, Собственно, была сделана и красивая визуализация, и э, достаточно детально проработанная э, парковочные площади. И вот уже сейчас э, те, кто часто летает в наш город, могут э, по пути из работы лицезреть э, эти два больших строения э, и то, каким образом там все функционирует.